Добрый день, приветствую тоже. Было время немножко с... с этими затмениями, немножко придавило, но так скажем, иногда и нужно сделать паузу, чтобы посмотреть, что происходит в этом мире. Получается следующее, что, ну, допустим, хочется, чтобы все это быстрее, конечно, уходило. Все это как-то действие ускорялось, но с другой стороны, всему свое время, видимо. Ну, Порадовалось, что, конечно, московский колдун, чем черный колдун, вернее, ушел. По крайней мере, большое значение имеет. Но опять же, вот от наших действий образовались некоторые противодействию, которое тоже иногда требует определенной проработки. Вот тот же наплыв сущностей, который окружил мистик. С моей точки зрения, получается, следующая картина. Так как сейчас везде убивают досрочно народ, в больницах и прочих. То есть народ уходит как бы не в свое время, а раньше. И, в принципе, получается, что, скорее всего, то ли их там не ждут, и они начинают, грубо говоря, зависать. Либо они сами не осознают, что они умерли. И начинают зависать, как бы, здесь. И получается понижать этим вибрации земли. То есть в некоторое плане противоборство. Но, в принципе, все эти сущности они не агрессивные. И, в принципе, они, скажем так. Ждут просто своего очереди уйти либо вниз, либо вверх. Ну, там, в зависимости уже от наработок земных. Смущает, конечно, другое, что под вот это там Мистика надавили под эту марку. Ну, как бы, я думаю, что там он, мистик уже разобрался с этой проблемой. Там все в порядке. По крайней мере, более-менее. Ну, что касается подвести итоги некоторые. но ну, вот То, что была программа против масочного режима на территории Руси, она сработала в принципе хорошо. По сравнению даже с той Грецией, там вообще по промкоду только в магазин ходить, а в любую сторону 300 евро штраф. И таксисту, если везет больше двух, тоже получается 1000 евро штраф. Так что... А в Прибалтике там врачи уже что непосредственно им колят какую-то гадость больным, что сразу ставят на ЭВАЛ и дальше опять утилизация. То есть, ну, скорее всего, что они вот это все хотят ускоренно. Массово. Ну, в принципе, сейчас и так будет массовый какой-то уход с помощью лекарств, либо вот этого всего. непонимания. Непонимание, то есть переход. Переход все равно произойдет. Если по, ну, по некоторым прогнозам, то 2020 год был, перечеркнет все крест на крест. А следующий год, 21-й, перевернет все с ног на голову или наоборот, с головы на ноги, то есть. Изменения будут по-любому. То есть тот мир, который был, к которому мы привыкли, он все равно будет меняться. Ускоренно, либо плавно, но он все равно будет меняться. То есть то, что привыкли жить последние там какие-то при капитализме, при социализме, это все уйдет, это уже не, не будет. Так что этот самый Действуем пока по тому же принципу. Кстати, с микроволновкой мне понравилось. То есть погружаете тоже здание в микроволновку и обрабатываете. Кроме того, еще по программам. Значит, сейчас заканчивается по очистке воздуха. Программа закончилась. Снега, в принципе, на территории России выпало немного. Но окраины прогнала так, что там очень хорошо. Ну, по крайней мере, я посмотрел, то есть действия природы были, так скажем, настолько гуманны, что даже для меня странно. То есть жертв там было совсем мало. Но на данный момент это уже не моя программа, а программа Земли. И, скорее всего, я ее поддержу в этом направлении. То есть будет чистка непосредственно самой Земли происходить. И она уже частично началась. То есть кто-то помог этому ускорить как в Иркутске. Также вот Чечню получается трихануло. То есть это будет все равно все, что мешает будущему Руси, она будет уничтожена. То, что снегом завалило Сибирь, особенно на рильс, там сработало аж три программы, то есть по унижению олигархата, по зачистке так скажем, китайцев. И ну, чтобы как бы Прекратить там их деятельность, морозы и прочее. И забыл, еще что-то, какая-то программа тоже сработала. Ну, по очистке, в принципе, вот. Это воздуха, которая работала, же самое. То есть, вот эти предприятия, грубо говоря, получается, они все равно будут рано или поздно закрыты. Которые выгрязняют. То есть, работа ради работы. То есть, то, что вот госслужащие, они же ничего не делают. Они просто работают, получают деньги. То есть, эти все предприятия, Будут закрыты. Так что, то, что пытается устроить... Вот сейчас, я смотрю, из Росгвардии молодежь начала уходить. А уходит просто потому, что то, что им обещали, сказали, ничего вы не получите. То есть обман, обман на обмане. То есть Сейчас на данный момент, кстати, агрессия, вот, которая проявляется в мире, то есть на данный момент получается, что это будет проявляться внутренняя сущность людей, то есть те, кто агрессивны, они будут выходить наружу, то есть проявляться в виде агрессии. Кто более благожелателен, тот будет еще, скажем так, в этом же направлении. Поэтому все равно, то есть, вот этот мир, который был каждый сам за себя, будет меняться на. Выживут те, кто будет помогать другим в большей степени, чем себе. Сейчас уже смотрю в некоторых городах, кто-то начал гуманитарно не гуманитарно, ну, скорее всего, гуманитарной помощью называть, раздача продуктов питания не тем бомжам, а именно уже просто населению, кто желает получить помощь. То есть, как бы тенденция -то к этому идет. Ну, также не забываем про, если будет, конечно, прямая трансляция, уже конкретно можно поработать по вашим любимцам, по, хотите, по всем хотите, как вам удобно. Зада задача в любом, ну, моя, по крайней мере, задача свалить систему олигархат на территории Руси. Так что счастье, спокойствие, радости. Я Русь. Благодарю.